Под напасом, мне кажется, надо будет вот такую забивать. Как считаете, ребят? Если да, завтра. М -м -м. Вот так, нормально будет под напаса или хуйня будет? Как считаете? Вот такая. Просто вот так нахуй. Я думаю, что нормальная тема. Алло? <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> это не он, блять, это какой-то другой меня тип добавил. Алло, нахуй? В смысле, не он, нахуй? А напас, а что ты молчишь тогда? Эйбо, у меня интернет пропал, блядь. Пиздец. А, напас, а у тебя на ноуте-то есть, да, GTA опять же? Ну да. Блин, давай тогда, короче, я их сегодня достримлю. Мы тебя поставим GTA. -шку. В смысле? Ну, GTA, чтоб ты в GTA играл, короче, и стримил. Ты пробовал с ноута стримить? Не, никогда. Да кстати, это нормальная тема. Там же, короче, донаты типа кидают и типа ты можешь сотрудничать с Или тебе не интересно. никогда в эту хуйню, типа, так просто на похуях играл. Не, а можно типа играть, ну, типа, что прикольно было, так еще, ну и стримить будешь. Тоже хайп же будет давать. Хуй вот а что ты там делаешь, сидишь? Честно, нахуй, мед хавой, блядь. Мед? Да, да, нахуй. А что, на сладкой напас? А вот можно интервью взять? Сколько вы сегодня на пасту сделали? Хуй его знает. Я считаю, если ты куришь, ты не считаешь, сколько ты их делаешь, нахуй. Ты просто куришь. Просто вообще на похуй, типа, вот так. Где он, надо подходить? Да. А вот у тебя, ты же, ты же в GTA играл, да, ну, на ночь сам. Ну да. Не, напас, короче, просто. Он у тебя стали вообще ноут или нет? Просто же это. Ну типа смотри, тебе будут за стримы тоже платить. Вау, я вахую. Ну, типа, Ну, если ты хочешь, то можешь сделать. Если не надо, то похуй. было бы нихуя ну, во, я тоже говорю, зачем добру попадать, тоже, знаешь, как <laughs> если дают, бери, если бьют, беги. Но я думаю, mm -hmm. тоже просто, я могу помочь с этим, то, что тебя взяли бы там на э, партнерство, и ты там типа стримил бы играл. Просто, да опять там еще угорать можно, хапать, бегать. Это ахуй бы был бы. Ну, ты во, ну, во, во, я тебе говорю, просто надо посмотреть, что у там за ноутбук, чтобы потянуло, чтобы ФПС нормальный был. Я думаю, пойдет. Чтобы по кайфу. Ну, я видел, ты ФПС нормально ошпилил, когда ты с, с, с одной рукой хуярил дома не работала. Таня, это вообще отдельная история. Бля, ну на самом деле, если так посмотреть, если у тебя даже все хорошо пойдет в плане стриминга, это придется с микрофон покупать, там еще что-то. Не, ну реально, если по те нарезки то пойдут прикольные на Ютубе. Ну или где-то. Да ну, нахуй покупает, знаешь, там этот типа, блядь, айфоновские, блядь, наушники одел, даже понятно. Ну да, да, но ну, вначале так можно, в начале так, а потом тоже надо будет. Ну, если все красиво будет, но ну, мне кажется, все будет красиво у тебя. А это опять вообще. какая тебе вот напас, я, вот, мне еще интересно было. Какая у тебя самая интересная игра у тебя? Хуй знает. Ну, кс я люблю, нахуй, по жизни чисто. Тупо онли кс. Да. Да хотя это так, нахуй, от не делать, если заебало КС. Вот CS вообще нахуй. Тупо, блядь, днями можно ебашить. Сутками. А типа, а в КС. Ну, кстати, в CS, а почему ты КС не стримишь? Вот реально тоже. А чё, прикинь бы стрим бы назвал? Типа идешь в Киберспорт. Напас идет в Киберспорт. И все. Я думаю, вообще нормально было бы типа симплу пизда да да да на уже на уже рядом, блять типа закончилась карьера симпла потому что стримы это мне кажется нормально же будет ты же там тоже можешь КС играть самые твои вот эти любимые также можешь чуть отошел там дела сделал можешь прям даже на стриме на самом деле и все помочь ты на компе у тебя вообще дискорд есть я нет Блять, 5 минут назад, нахуй, зарегол. А, ты пять минут назад зарегол. Но в принципе, на комп можно тоже будет его скачать. Да, просто самое главное, это у тебя вот, сейчас просто научиться в этом компе. Но вот я говорю, если научишься, знаешь, будет охуенно. Будет охуенно. Да. Вот так коротко и ясно, как говорится. Это же было интересно опасный. А у тебя режим какой-то дня есть? Там, ну, типа, примерно во сколько спать ложишься? знаю что сейчас по времени ну он и вообще хотел ложиться спать нахуй ну типа такое получилось да не ну ч вот, ⁇ уже почти пора нахуй сейчас вот две баночки надо сделать нахуй и брррр и чтобы голова отдыхала ну тоже правильно да ну я просто думал, ты там в 6 утра в 5 утра ложись или так ну режим все-таки соблюдаешь не я сплю нахуй ну сплю а вот, вообще, часто вот бухаешь, если честно? Каждый день, нахуй. Каждый Ху день? Ха-ха-ха, пизданул каждый день. Паспика, блядь, сдержанно, нахуй. Каждый день, но сдержанно, нахуй. А вот еще бы хотел тебя спросить. Рекорд на какой у тебя был за день? Я бы я никогда не считал такой хуйней. А, ну я думал просто... Просто куришь, нахуй. Ну, если посчитать, так само больше, блядь. Когда прикуренный, ну сколько? Раз, три, четыре. Три раза по четыре один раз три на паса, Это сколько в граммах? Ну короче, вообще нормально. Но у тебя бывают такие вот моменты, когда ты был очень жестко прикуренный? Я всегда прикуренный. Вообще перерыв нет, понял. А вот еще на пас хотел тебя спросить. Вообще по поводу рекламы часто тебе сейчас вот там пишут, типа шопы, там еще вот это. Да, не уже давно никого не было. Типа меньше, да, сейчас? Типа, а я что, блядь, страйк, страйки, два страйка словил, то вот так отдыхаю. А, типа, а, у тебя два страйка сейчас на канале, тогда стримить ты не сможешь, блядь. Да, я нахуй отдыхаю, короче, все. А, типа, сейчас начали бороться, да, с этим сильно? Ага. Здесь тоже, конечно. Ну да, кстати, раньше тоже, согласен, не так сильно смотрели. Сейчас начинают уже все уже аккуратно, да, не так уже снимать уже приходится. Прям уже число так в кадр особо не поснимаешь. Да, уже на похуях так не попиздишь, знаешь, там, блядь, в ахуя, типа. Ну да, да, потому что я угорел, как раньше, ютуберы у нас там, которые снимали, но это я так никогда не говорил, типа, я в начале видео матом не буду ругаться, чтобы сдали зеленый бакс, а ты на пас говоришь, я в начале водный показывать не буду, чтобы видос не удалили нахуй. И водник, да, еще показывать нельзя? Ну, типа, да, в начале видоса где-то минут 10 первое. Вопросы подписчиков. У напаса есть дама? Нету. Так что, ребят, если у вас есть девчонки, подружки пишите. Напас свободен. К уважаемому напасу, со скольки лет ты дал первый раз пыху? В смысле, хапанул или телку трахнул? Я никто не понял. Нет, хапанул типа. <смех>, <сука>. <смех> да, блять, когда это, ну, ну, грубо говоря, в восьмом классе. А что это типа предложили, да, манти, типа, пацаны? Да, нет. Сам, сам типа уже намутил. Ну, типа, да, это это долгая история, пиздец. Ну да, такое было, ну что, такое правильно, лучше не знаю. А тебе на пас хотел тебе еще спросить, а у тебя вот вообще есть? <смех> Чё, на канале? Да, да, да, да, типа, когда, знаешь, за видео платят деньги, типа. Да, не, нету. Ну, и правильно, ты даже не подключал, да? Нет. Я, кстати, тоже. Просто, кстати, если ты... Uh, вот на самом деле, если будешь подключать, никогда не делай, знаешь, на напасть, я канал то сразу удалят нахуй, <laughs> потому что когда монетизация еще жестче, жестче, короче, правильно. Ну, знаешь, за этой хуйни, за тот, что контент у меня из-за контента удалят, да, ну. Да, да, потому что я раньше вот у меня была на старом канале, у меня снесли канал, держись. А так есть без монетизации, тогда нормально. А какой любимый вид спорта? Легко водный. Все, хороший ответ. Какой самый любимый сорт у тебя напас? Ну, я, кстати, видел. Ну, это глупый, на самом деле, вопрос, напас. Ладно. Ответь, пожалуйста. некоторым интересно. Я просто твой канал смотрю, знаю. Любимый? Да, да, да. Любимый сорт. Ах, северное сияние. А вот можешь рассказать самый такой охуенный трид про вот это северное сияние? Да, в смысле, обычный приход, просто так прибивает, охуенно, понял, блядь. Сидишь на падике два часа, нахуй так первый раз прибил, он нихуево, знаешь, типа, пиздец Знаешь, что домой два метра зайти, а типа, нахуй, типа, это и тут нихуево, слышишь. Нормально пойдет. А вот вообще, вот есть у тебя вот самый твой запоминающий трип за всю свою жизнь? Да я его нет такого. Ну, не знаю, когда там что-то такое прям пиздец случалось, ну бывает же момент, такой, не? Когда загоняла, может, нет? Ну, когда грибов обожрался, нахуй. Ну вот, рас расскажи, расскажи. Да, там не что рассказывать. Просто грибов обожрался. Ты сам понял дальше, ну. типа, это... Что-то казалось, что на стенках, или еще? нет, намного хули. Да ну его, нахуй, вспоминать. Перед сном, блядь. Я вообще спать хотел. Хули ты доебался? Ладно, спать то пойдешь. такие вопросы интересные пошли. Да, у спать собирался. Тогда все напас. Давай на связь с тобой в ТГ будем. Спасибо за интервью. Можно последний вопрос? Мне даже самого интересно. Самый любимый твой хавчик под напас. Ну как тебе сказать? Это нахуй все подряд, нахуй. Только чтобы вкусно было, нахуй, пиздец. Все. в топку, короче. Все, напас. Благодарю за интервью. Тогда как стрим закончу. Я в тг отпишу тебе. Ну ты уже спать будешь. Давай. Давай. Спокойной ночи, напас. Хорошие хапки.